Дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья. Геннадий Гура. Наталья Гура. И мы сегодня с вами. Мы консультанты по ментальной генетике. Наталья у нас уже кандидат в наук. Уже поздравления там есть у меня на, на канале. Геннадий, ну, ну ты как-то смени начало нашего нашу Это же приятно слушать, ну, наше общее завоевание. А, ты просто свой клад хочешь? Понятно, я все не понимаю, какая цель в этом. Ну что, друзья, у нас сегодня прекрасная тема. Мне кажется, как Геннадий посмотрел, где-то смотрел, да, акцентировал. Он посмотрел сегодня в YouTube или где ты смотрел, сказал, что на эту тему столько, Наталья, сказано, столько психологов, столько психотерапевтов, да. очень много видео на эту тему. Я говорю, значит, действительно, эта тема очень-очень востребована. И мы сегодня с вами об этом будем Практически говорить. Практически ни один психолог, особенно выдающийся, не обошел эту тему. Ну, просто это самая главная тема. Это самая главная тема, по-видимому, если такая востребованность, значит, э, довольных людей, наверное, маловато. А, друзья, И... а вот кто-то из вас знает хотя бы одного человека, который полностью всем доволен? Вот сразу такой вопрос на старте. Мы опросили сейчас всех присутствующих. Одного человека нашли, пока не будем называть фамилию. Вот. Но... Знаете, давайте вы сразу ответите, насколько, сколько, да, на какую часть, на какой процент вы можете сказать что я довольна настолько-то процентов или настолько-то баллов, например, из 10 или со 100 процентов. Это очень важный момент, потому что мы сегодня будем говорить о причинах недовольства. И вы знаете, что все, что мы рассматриваем, мы рассматриваем с позиции идеала метода Тойча, который позиции... единственно дает четкий ответ на этот вопрос. Да, с позиции ментальной генетики. Mm -hmm. Это очень важно. То есть ментальная генетика она распоказывает, что причина, она не взялась в детстве точно, и она даже не взялась у мам и у пап, а что есть 3-4 поколения, и все мысли, чувства, эмоции записаны на ДНК, и мы с вами рождаемся уже готовеньким продуктом. Это, конечно, сложно, смотря на маленькое тельце рожденного ребенка. Сложно сказать, что неужели вот это крошечное создание уже его жизнь запущена на орбиту, его жизнь по сути предопределена. На самом деле так. И поэтому детство, оно только под... оно закрепляет, да? закрепляет вот это убеждение, чувствование которая записана на ДНК, поэтому будь, э, вы довольны или недовольны, вы это не выбирали, вы это получили в наследство, и я приветствую вас всех, дорогие друзья, я рада, что вы присоединились, и сразу ответьте на первый вопрос, кто-то нам уже проценты ставит, да, вот, еще раз повторю вопрос. От... Людмила Кажурина на 70%, на 70%, да, да. отлично. Вот первый вопрос, насколько вы удовлетворены, на сколько процентов? Ну и, и, э, и другой вопрос, что же вам не хватает для общего счастья? <с что <с же <с не <с хватает <с до тех долгожданных ста процентов? А есть сегодня и второй вопрос. И второй вопрос, он звучит так. Мы, по сути, взяли его из книги «Тойче», где он объясняет, вы знаете, что есть 14 пунктов повышения сознания в книге номер один – Вадим Что Нагула там? был доволен на 5-10%. Повышаю процент удовольствия. Отлично. Надо <с повышать. вот Вадим, уже сколько прошло-то? Почти уже месяц прошел. С нашего харьковского семинара. Насколько вы там процента уже повысили. И вот в книге Тойчи, отсюда к великому счастью, в пункте номер 4... Да, многие из вас знают, читают, потому что это 14 пунктов повышения сознания. Это образование мысли. Вот, это формирование совершенно нового разума. И вот одно, и в четвертом этом пункте сказано. И я сразу задаю вам вопрос. Что же там сказано? Вы, как вы думаете, чувствуете и по результату видите? Больше недовольны вами? Нет, нет. А вообще больше довольных людей на свете или недовольных? Вот это еще чего вопрос. Вот как вы считаете? Да. Ну, да. смотрите. И есть, второй вопрос. Есть да. первый вариант. Первый вариант. Вы недовольны мамой, папой, сотрудниками, мужем, женой, погодой, жизнью, экономической ситуацией и так дальше. Вы недовольны. Денег он 50%. День, да. И есть вторая ситуация. Вами недовольны. Что вы не делаете, вами недовольны муж, муж дети, дети, родители, сотрудники, руководители. руководители и все остальные. Вот какой давайте, вот когда вы всем недовольны, мы пометим единичкой, когда вы всем недовольны, ну, и, ну или не всем, да, не, нельзя, наверное, всем быть недовольным. Все равно хоть что-то есть, какой-то критерий, где, ну, какое-то явление, где вы могли быть и довольны. Да? Э, то есть пометьте им единичкой. И второй вариант, что О, вы… Очень... Вот интересно, Марина… Подожди, а я, и... я обозначу. То есть Первый – это когда вы всем недовольны. Второй, букву цифру 2 вы ставите, когда вами недовольны. Вы стараетесь, вы стараетесь угодить, вы там помогаете, вы сочувствуете, вы очень милостивы, вы проливаете завод и любовь, но никак вы не можете угодить. Вот, то есть, это будет пункт номер два. И мы тогда посмотрим, кого же у нас больше, какой категории людей у нас больше. А вы подумайте. То есть я могу себя отнести к той категории, где родители мои, они были мной довольны. Я была послушным ребенком, таким активным, инициативным, и они в основном были мной довольны. Но я была недовольна ими. Вот у меня такой вариант. У тебя mm -hmm. какой вариант, Геннадий? Ну, я этот, твой вариант чувствую на своей шкуре. Ну, если ты недовольна ими, значит, ты недовольна мной. То есть, Геннадий уже делает выводы, да? Из того, что я сказала, он уже делает выводы. Если я была недовольна родителями, мамой, папой, сестрой, какими-то там условиями жизни, как чемпион пишет, домом, да, условиям какими-то жизненными, где ну, у нас там не было душа, да, где-то туалет был на улице, но ну, это было там сколько, лет 55 назад, да. То есть это, ну, вроде бы было у всех так, которые жили в частных домах, даже mm -hmm. не сравнить сегодняшние условия и тогда, вот, поэтому я была недовольна, надо было где-то ночью выходить, там это, толком, ну, мы с мамой в баню ходили, она нас водила в баню, а дома даже мыть голову, это было некомфортно. То есть у меня было некое недовольство, в доме было холодно, ту печку топишь, она вечно толком не горит. То есть вот у меня такая ситуация. И естественно, как бы там не угождал муж, что бы он ни делал, как бы он ни заботился, все равно фон, удов... фон вот, да, или призма, да, призма, через которую я смотрела и чувствовала на него раньше до метода, это была постоянно претензия, это было все не так, чтобы он не сделал все не так. Вот. Он же, вы уже понимаете, что он унаследовал. Он унаследовал, что э, мама им недовольна. Почему? Потому что есть генетич... мы с вами говорим именно не просто срез детства да, или пренатального периода, мы говорим о генетическом факторе. Поэтому на ДНК записан уже генетический фактор, что вторым ребенком не особо будут довольны что не особо не будут радоваться второй, ну, первого родили нормально. А если второй через 9 месяцев зачинается, то уже внутриутробно он чувствует маминные мысли, что зачем он нужен. И это точно соответствует, тем более, если он не планированный. То есть запланированный. идея нежеланности, она формирует вот это недовольство. Ну да, ребенка. мама ходит недовольная, то, только mm. тот ребенок еще на ноги не стал. Еще этого ребенок. ну да, и ребенка, он уже ничего не сделал, ну, хочется сказать, Ну не сделал, конечно. а уже, уже, Геннадий, он... не оправдывайся. То есть, практически подумайте, если мама, 9 месяцев ребенку, ребенок, ребенок еще даже не ходит, и вдруг мама понимает, не запланировано, опять она беременна. Конечно, она будет недовольна, конечно, это будут мысли, зачем это, зачем этот ребенок нужен. Потом понятно, что уже приняли решение родить, и тем более мальчик, какое счастье будет, добытчик и так дальше, но практически вот эта претензия, да, повышенная претензия, повышенное требование, которое было Геннадию, я думала, думаю, он ощущал это недовольство мамы, потому что она его строила и ставила ему высокую планку постоянно. И, кстати, это было огромной пользой для Геннадия. Да. Вот. Но просто вам надо сначала понять генетическую, да? генетическую состоянию. Ну, то есть надо понять, почему моя мама была мной недовольна на старте. Вот Потому что она, не имела, она находилась в паттерне недовольства, сама по себе. Да, сама по себе. У нее была своя предыстория. и То есть у нее была, был, она, понимаете, была недовольна всем, что вокруг происходило. Все, что шевелилось. Вот я не, не, не осуждаю свою маму, я просто э, отмечаю ее сильную сторону. Да. Вот. То есть она была недовольна папой, что у него не было глаза. Она была недовольна, что папа не соответствует требованиям ее папы. Э, зять был не принят, как последствия, ты была э, как эхо не принята. Вот. Да, она была недовольна. Она была недовольна. И недовольна да. была ее мама мужем, потому что он не дал тот, тот доход, который обещал. Муж был недоволен тем, что он не исполнил свои обязательства перед ней, потому там были по без конца скандалы. Вот. Он был, считал, что его не заценили, а там красавица-бабушка считала, что ее не заценили. Ну, то есть есть генетическая да? предопределенность, предыстория. Ну вот с этой генетической истории надо начинать. Да. Это корень к модификации, потом уже к детству. То есть важно понять... И оправдать поведение каждого, почему? И устроить вот эту логическую цепочку. Вот да, что э, увидеть, что вот, в принципе они, у них были все основания быть довольными. Да. Ну, да, до основания, а ну вопрос прочитаем. Э, папа, Ирина, доволен, да? мам, угу. папа доволен. Мама была недовольна. Если не пятерки на экзамене приносила, я скорее цифра один. Я была недовольна родителями по некоторым вопросам. Угу. Вот, Светлана Чаплигина, до, до метода мной была недовольна мама. Да, но тут надо понимать, да, то, о чем Геннадий сказал, что в этом, даже в этом недовольстве, даже в этом недовольстве, тоже есть некий позитивный момент. Почему? Потому что любой ребенок, он хочет угодить э, родителю. Так вот устроен, да. Я двойку поставила. Угу. То есть она, больше она была недовольна. Угу. То есть каждый ребенок, он хочет получить эту материнскую любовь, он хочет получить эту заботу. Я никогда вот не забуду, когда, помнишь, мы везюме там на праздники мы отвозили там какие-то продукты, ну, не важно, там апельсины, например, на Новый год. Угу. И я помню... Детский дом. Да, детский дом. И я вот, для, на меня это так тогда произвело впечатление, что дети, к которым приходят мамы, которые выпивают там, папы, злоупотребляют, они неопрятные, они там, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И вот эти дети, они хотят к этой маме, они бегут к ней, они несут эти ей подарки, которые где-то она эти конфеты сама же и съест, и любой ребенок хочет получить любовь и заботы мат, хотя там в интернате тепло, светло, чисто накормленные детки. Вот так каждый ребенок, он хочет получить эту материнскую любовь, заботу и признание. Вот. Поэтому желание угодить маме, это, ну, маме, папе, да. Это важное такое желание. И если родитель постоянно недоволен, ребенок хочет сделать то, что хочет мама или папа, требует для того, чтобы они были довольны. И вот пример Геннадия, где мама хотела, чтобы он хорошо учился, хотела, чтобы он там был отличник, и она была недовольна, там тройкой, наверное, да, или четверкой. Она была недовольна, просто у нее был очень перфекционистский подход. То есть она хотела, вот есть великолепный результат. И да. этот результат, который уже ребенок демонстрирует в 5 лет, он уже научился читать. Но писать не умеет. Или умеет, но. Или там еще что-то такое. То есть вот надо его еще дальше продвигать. Надо еще. Но тем состоянием, которое есть сегодня, я недоволен. Это как паттерн мышления. То есть, но есть у человека все в материальном плане, в семейном. Но на посмотришь на это выражение лица, мое, в частности, прошлом. Даже в детстве. А в детстве вообще, я нет ни одной фотографии, чтобы я улыбался. Так я и везде маленький, везде да, я вообще. недоволен. Uh -huh. Почему? Потому что вот эта концепция, которая была впитана с молоком мамы, ну, что бы ты не делал, ты совершенства не достигнешь. То есть вот uh -huh. ты, ты, все равно, не дотянешь, да? ты все равно не дотягиваешь, не дотягиваешь uh -huh. до стандартов мамы. Это а смотрите, как красиво пишет чемпион. Какая там страница мы с тобой э, смотрели? А вот Татьяна Алихадет ну, пишет вопрос. Пока жила с родителями, были мной недовольны. Потом в своей семье э, стала я недовольна всем. Угу. То есть Татьяна заняла место родителей? Да. Угу. То есть, да. есть вся это место пусто не бывает. Вот Татьяна и стала. Да? Ну а последствия недовольства? Подожди, я зачитаю. У -у -у. Вера, чемпион и Джол пишут так. Вера в неспособность угодить ведет к неспособности получить больше денег. То есть да, это вот в да? Ведет к неспособности сделать что-либо правильно. То есть, по сути, само это недовольство заставляет вас делать ошибки, делать что-то неправильно, чтобы вы опять были недовольны собой. Ну или кем-то, если вы функциональным целом находитесь с кем-то, тот другой должен будет делать ошибки, чтобы вы были им недовольны или неспособность угодить это родителям ведет в том числе к сексуальной неудовлетворенности. Вот это очень важный момент, что если вы чувствуете, что вы не угодили, то во всех сферах жизни, и в личных отношениях, и в финансовой сфере, и в сексуальной сфере, вы будете, что бы вы ни делали, вами будут недовольны. Это очень важный момент. Да. Вот. Ну, еще и... такой очень важный момент. То есть, если расписать э, паттерн недовольства, да, вот, э, концепция, или э, даже это можно сформировать как BID, все равно найду, чем быть недовольным. Вот все хорошо, но я все равно найду, чем быть недовольным. Все но, хорошо, но прыщик на прыщик надо выскочил. Ну ты знаешь, что даже не просто, что все равно найду, чтобы быть недовольным. Если этот паттерн, да, то мы должны оставаться в недовольстве, потому что само удовлетворение, когда человек долго доволен, ему страшно. Потому что он понимает, что что-то будет уже относ... ну, очень плохое. Ну да, Лучше, есть, лучше, лучше не лучше не смеяться, чтобы не плакать. То ага. есть, вот такой тихий уровень, чуть-чуть больше, чем, да, чем недовольный и нормально для того, чтобы чтоб не сглазили, и вообще вот если плохо, то это лучше, чем хорошо, потому что за плохом, за плохим будет хорошее, а если ты ра тра тра то вообще будет плохо. Угу. И вообще довольные только дураки, да. это, по-моему, часто говорят, поэтому есть... быть довольным – это вообще неприлично, да, угу. как многие так говорят. Угу. А на самом деле удовольствие, неудовлетворение – это же но она убивает ту прекрасную жизнь, и те результаты, и те даже планируемые результаты, если вы находитесь в паттерне неудовлетворения. Да чтоб вы там никакие бы цели вы не поставили. В соответствии с вашей реакцией быть недовольным, вы по сути делаете так, чтобы результаты были неудовлетворительны. Например, вы можете приехать, вы находитесь в паттерне недовольства. Вы приезжаете в All Inclusive в Турцию, заходите в великолепную гостиницу, где все включено, где вы там... Вы все равно найдете, чем быть недовольным. Там где-то кто-то вам нагрубил, там где-то будет грязь, там где-то... А помнишь, как это? Помню, да. На Тенарифе, да? На Тенарифе, Когда да. вот Когда один из наших друзей, вот который был... Ну все хорошо, все, условия люкс, проживает в великолепном номере пятизвездочная гостиница в Тенерифе все заходит в, в это самое в номер, в, вон, да. в номер через окно пыль с океана налетела ему песок да Сахара принес сахар желтый песок там на Тенерифе черный ему желтый занесли песок а да, во второго полотенце было почему-то порванное, да. Помнишь? В пятизвездочном отеле. То есть он найдет. Да. Почему? Вот. То есть важно понять, что разум человека, который недоволен, он заточен, чтобы воспроизвести какие-то обстоятельства, чтобы быть недовольным. Так, читай вопросы. У меня тут один вопрос есть. А Лена Хаду пишет, таким людям хорошо работать в АТК. Правильно. Она, молодец, она имеет хороший чешевое. Или наверное, в Польше нету АТК, да? Нет да, нету этого. Да, это... ага. это Любовь нету... Панасенко, моя мама была недовольна папой. Папа, наверное, тоже, но меньше выражал. Я была недовольна обоими родителями. Как результат, была недовольна собой и критиковала себя. У меня так было и в гостиницах болел желудок в пяти звездах. Да, то есть даже, даже all-inclusive, да, можно все кушать, а желудок болит, опять недовольный, mm, да? Да. Вот. Но вопрос в том, что недовольство, если оно есть в разными человека, оно будет убивать бизнес, оно mm -hmm. будет убивать тело, оно будет убивать семейные отношения, mm -hmm. оно будет убивать радость, оно будет убивать любовь. Это, это то, от чего мы должны освободиться через сознательное усилие. Само по себе неудовольство не рассосет. не рассосется. Нет. Знаете, вот я думаю, надо составить И начинать надо с Я думаю, надо составить список, да? Вот я, например, в детстве, чем я была недовольна, да? Подожди, можно я завершу? Вот список, я что-то напомню. Не, ну смотрите, друзья, просто сознательными усилиями. Я доволен, я доволен, как вот тут с этим, со сникерсом, да? Вот, тренирую силу воли. Я доволен, я доволен. Ничего не будет результата, если не будет изменено понимание, кто у вас в большей степени, какая ролевая модель, кто недоволен, почему недоволен, какие причины у того человека были. И можно увидеть, что те причины, которые были в предыдущем поколении у моей мамы, они точно проявляются в моей жизни. А то, что было у бабушки и у дедушки, не ценят. Вот главный корень моего недовольства в семейной жизни – что меня вот эта вот женщина, которая сидит рядом, моя любимая жена, не заценила, понимаете, вот великого бизнесмена, Вели великого предпринимателя. Но это было, знаете, это был крик души. Причем кричали все мои деды. Не видишь, заценили ты, ты, меня. Видишь, идеал, И нет? я знаю очень много людей, особенно если их там бросил папа, или там были какие-то детские, вот их крик... Зацените меня, люди. Вот видишь, как идеал метод да. тебе помог. Да. Было значительно. Да, значительно лучше да, уже это стало, да? Да. да. да. Поэтому я думаю, что я вот свой пример приведу, свой список, да. Я была недовольна, потому что мне не покупали какие-то лакомства, например, конфеты. Там была одна конфета в день, и то не каждый день. Там арбузы я любила, их не покупали. Там клубнику вообще речи не могло быть, да, и вот сейчас даже думаю, ну почему? Вот это было как некая роскошь. Там одежду так само не покупали родители. Где-то я, вот моя любимая подружка Валя, соседка, шевчук и она давала мне там и банты и какие-то там и гольфы и фартухи и так дальше то есть я конечно я была недовольна этими и ну как-то не понимала почему так родители делают но сейчас вот уже с высоты прошедших лет я понимаю что так надо было во первых это был паттерн нехватки в котором они жили и они конечно боялись а там на черный день собирали но очень важно как это модифицировать? Понять, что мы получили, вот что мы получили в результате этого получили ну, в наследство, да, которое на генетическом коде записано. Плюс в детстве закрепилось то базовое желание жить в достатке, вот, иметь в изобилии, там, ту одежду, которая тебе нужна и так дальше. То есть увидеть, что это не было какой-то жертвенностью, что это не было каким-то наказанием. А что в этом была огромная польза. И, конечно, самая большая потребность – это получить истину, да, найти ответы на эти все вопросы, которые тоже зарождались в детстве. И ну, она не то что зарождалась, она закреплялась в детстве. Потому что мой, моего, мой папа… И мама точно была недовольна, что он не делал, она была недовольна, она любила старшего брата, потому что она была старшая, и вот эта привычка, да, унаследованная привычка, что тобой, как ребенком, недовольны, слава Богу, есть базовое внутреннее желание, я думаю, оно многопоколенное, чтобы тобой были довольны, поэтому, я думаю, мой папа много страдал в детстве, что им были недовольны ни папа, ни мама, и я думаю, что и бабушкой были недовольны ее родители. И я просто благополучатель, потому что я уже как третье или четвертое поколение, которое мечтала, чтобы родители были довольны ребенком. Это важный момент. А ты довольна своими детьми? Да, я их просто обожаю. Вот я уверена 200%, что это так. Ну так, конечно. Да. Да, вот. очень довольна. Угу. Ну хорошо, а там если нет есть какие-то такие, как кажется, минуса там у, у, у сына у дочки? Какие Ты минусы? Довольна? Там одни плюсы, я не вижу никакого минуса. Я с тобой согласен. Катерина, Катя, Катерина задает вопрос очень настойчиво, она его задавала уже У меня он отпечатан. Да, я на него написала. Да. да. Скажите, пожалуйста, да, да. Вот ролевые модели? Р ролевые модели для каждого да, для может быть для разные. Разных или одна ролевая модель? Смотрите, для всех... Катерина, ну вы уже точно знаете, да, на какой там вы ступени у нас обучаетесь, вы должны, а нет, еще мы это не проходили, то есть есть коренной паттерн, это он главный, главенствующий, и есть два-три производных от коренного паттерна. Вот обычно, если, есть этот, если вы уже знаете коренной паттерн, там, конечно, есть ключевая фигура или ролевая модель. Но есть производные паттерны, и там тоже, может, один, два, которые вы будете потом выявлять, там обязательно тоже есть ролевая модель. То угу. есть это, это такое ну, более глубокое понимание. Мы на эфирах это не... Ну, просто... я бы сейчас, Софика, два слова сказала, если ты позволишь. Да. Посмотрите, Катерина, мой дед в 47 лет был раскулачен и ушел из тела. Это мой прадед по маманой линии. В 47 лет у меня продажа фабрики, и я стою перед выбором, стать умереть вместе с фабрикой или стать богатым человеком. Вот. Понимание принципа позволило мне это сделать в правильный выбор. Уже мой предок, прадед, ушел, его уже нет, прадед Иван. Но на сцене по папы на линии есть дед Евтихий, который в, 40, в 57 лет ушел из тела. У меня в 57 лет обостряется спина. То есть там отношения со спиной и там... Вопросы спине, да, да, вопросы с обездвиженностью. А он был расстрелян из самолета и был убит, по сути. И там одна из пуль попала в ногу и так далее. Вот. Но суть в чем, когда я понимаю этот процесс, что ролевая модель она привязана к определенному возрасту и есть некая сущность которая в большей степени ответственна за наше поведение за наши результаты в нашей жизни но есть и те которые вступают как бы параллельно это Венали, что делать что делать надо понимать кто это стоит и от, от, да. отсечь себя начинается, от все, этого начинается все с неделания конечно начинается все с мышления вот. Поэтому без усилий, каждодневных, ежеминутных, конечно, ничего не получится. Вы так и останетесь недовольным, и вами будут недовольны. Поэтому очень важно понимать свойства разума. Свойства разума, одно из них, разум расширяет то, на чем мы фокусируемся. Если мы недовольны этим, этим, а, этим, этим, этим, да? да, угу. то мы обязательно будем расширять ту сферу недовольства. Поэтому первое, с чего надо начинать, чем я довольна? Я фокусируюсь на том, чем я довольна. Там, оделся, доволен, поел, доволен, я пробежался, даже, доволен. Я, я бы даже, даже вот, э, вот так бы сказал. Все равно найду, чем быть довольна. Да. Есть... И вот как, помнишь, как чемпион, когда к ним пришла женщина, недовольна, у нее все болело. Она, да. А брови у вас болят? Да, он ее ошарашивает. Он хоть что-то, но он нашел, шо, вот, да. чем она может быть довольна. То есть главное то, что недовольный человек ищет, что есть вокруг плохого. Даже не то, что он сознательно ищет. Он его полностью разум, Его разум, знаете, как вот радар, он выискивает, о, вот это, вот это, а, все нормально, недовольство, это, это констант. Он может сказать, хух, наконец, вершина стало, нашел. Стала, да, нашел. нашел. Да? То есть, то есть как... это вот, даже вот скептики, да, они значительно имеют такое вот свойство быть недовольным. Он как бы ищет. Вот это вот... Да, вот да, такие... Как, люди... бы еще, как бы еще кому-то так... Да, такие люди иногда даже злятся, если ты говоришь, что, ну, все окей. То есть в чем вообще вопрос? Да. Они злятся, как вы не видите? Тут больные, тут эти, тут политики, тут страна, тут это. И он сразу находит 10 пунктов, почему он недоволен. Да. Вот. А хотя этот человек может ехать в машине, прилично одетый, да, и имея семью и, и, и так дальше. Вот имея работу, вот, он будет недоволен. Вот, Надежда, на уже пример. Я довольна, что присоединилась к вашему эфиру. Да. Вот пример уже, фокус, быть удовлетворенным. Да, то есть, по сути, надо взять вот это мышление, где как мне повезло, какой я счастливчик, вовремя пришел трамвай, пришел, там есть автобус, троллейбус, или такси, там где-то в автобусе есть место. И мне всегда везет, то есть вот эту форму мышления мне всегда везет, мне сейчас повезло, я доволен. Знаете, я часто вижу передачи, где рассказывают, о... ну как часто, я вообще телевизор смотрю, раз там в кое, только утром минут 20, да, когда пью кофе, а бывает я попадаю на какие-то передачи, где вы может, видеть эти передачи, когда рассказывают о испорченных продуктах, о каких-то товарах, какие-то люди продают, и что там они с этими товарами, ну плохо их хранят. Знаете, кто купит эти товары? Только недовольный человек. Вот только недовольный, потому что он, его же разум должен найти предмет на удовольствие. Я никогда не встречала каких-то сдутых банок, каких-то еще чего-то, каких-то там... Ну, даже не знаю, то есть когда я смотрю эти передачи, думаю, откуда оно берется. Да, действительно показывают факты, что-то там плохой какой-то товар. Но если вы настроите свой разум на то, что вы вообще довольны, вы получаете только то, что вам нравится, по сути, наша же мысль, она производит то, что нам надо. Поэтому это... начинать надо с маленьких-маленьких вещей, чем вот вы довольны сегодня. Кто унаследовал этот паттерн недовольства, прием вечером пишите, чем я доволен. Чем больше вы туда загрузите, да, тех пунктов, чем вы довольны, тем больше ваше сознание уже будет выискивать не недовольство, а будет искать причины для удовлетворения. Да. Я вот хотел бы подчеркнуть вот свой пример, да. У меня главная причина недовольства – это генетически унаследованная концепция, что меня не заценили. Так думала мой папа, так думала моя мама, так думала моя, моя бабушка, дедушка, особенно по на линии. И для меня модификация недовольства ⁇ это сообщить самому себе, что оценщик самого себя есть я. Не Наташа, не дети, не клиенты. Я сам оцениваю качество своего обучения, качество того, что я даю людям. Я сам оцениваю свое отношение, я сам оцениваю сам себя. То есть вот это... Концепция. Я оценщик сам себе. Для меня это спасительная концепция. И когда я нахожусь в рамках этой концепции, Наталья на меня смотрит по-другому. Не так, как она сейчас в компьютере смотрит. Она на меня смотрит по-другому. Сейчас не время на тебя смотреть. Да. Вообще. Вот. И когда именно это есть результат моего нового отношения к самому себе. Таня вот, Веснак пишет, если нет информации о своих, своих предках, предках, как тогда отследить паттерны? Ну, я думаю, хоть про маму знаете что-то, про От, папу. Я и... имею в виду дедушку, бабушку. Ну, это не обязательно. посмотрите на своих родителей, все сказано. Ну, есть, да. Это же то, что передается, они, они же не где-то взялись, Они их не родители, они такие, как их родители. То есть есть какие-то ключевые моменты. Я вот сказала по поводу своего папы, он был, он чувствовал, что он не уводил своей маме. Определенно, да, методом дедукции мы можем сказать, что его мама была, недо... чувствовала себя, что недовольна ею. Это так и было. Вот, поэтому я думаю, все, что вы чувствуете сегодня... Это то, что передано вам код, код ДНК. Это запечатано в ядре да. вашей клетки. Ну и в конечном итоге все равно мы должны прийти к пониманию, что мои родители, они лучшие для меня. Мои дедушки, бабушки, они лучшие для меня. И вот просто они, вот совершенство, вот это должно быть абсолютно. Быть довольными своими предками, родителями, воспитаниями. Мы перейти должны на том уровне и увидеть, что вот... Если бы не было таких бабушек, дедушек, там ничего нового нету, Наташа. У вас не... Угу. Если бы не было таких бабушек, дедушек, то не было бы меня такого, какой я есть. То есть mm -hmm. это есть та составная часть успешного меня сегодня. Поэтому я всех вот так вот принимаю, вижу их совершенными и в первую очередь вижу совершенным себя. Да, я оцениваю себя на лучшее. Когда я отношусь к другому человеку и вижу ну, в общении, в отношениях по работе, еще какие-то, я исхожу из принципа, каждый человек делает лучшее из того, что он мне может дать. Он дает мне лучшее из того, что он может дать. Такой подход позволяет мне освободиться от гнева, ненависти, неуважения, какой то критики к другому человеку. Он, он такой, и он дает лучшее из того, что мне может дать. Это Позиция позволяет на старте быть свободным от недовольства. Так, вопросы? Вопросов нет. Если нет информации о своих предках, это Классный эфир. Классный я эфир, тоже я, стала... я тоже стараюсь да. концентрироваться на себе, готовить да. себя, что я довольна. Смотрите, дается в книге, даже чемпион дает и Джо аффирмацию. Я приятен женей каждому человеку. Все. Да, вот я рекомендую это, знаете, не просто писать 25 раз в день, а вот э, любая мысль – это излучение. Вот если там есть, что вы несете внутри себя убеждение, что вам они довольны, и вот вы идете куда-то, да, устраиваться на работу, или там знакомиться с девушкой, с мужчиной, с парнями и так дальше. Просто повторяйте для себя, само осознание повторяйте, что я приятен каждому человеку, меня ждут, меня рады принять на работу, мой муж там мной восхищен и так дальше, мои друзья желают встречи. То есть, эта сама мысль и слово уже, по сути, меняет этот электромагнитный импульс, который от вас отходит. То есть, вы тогда начинаете управлять. И в конечном, ну, управлять обстоятельства в том числе, да, вас не будут отвергать там, где раньше отвергали. И очень важно, но это же не может быть, знаете, что вы ждете, что вами довольны, а вы сами недовольны. Так не бывает. Валентина... Вам надо стать довольным Валентина... человеком. Валентина ельна Валентина Валентина, это же Валентина Ельмина, да, правильно? Да. Правильно. А быть довольной – это так классно, совсем другое ощущение жизни. Да, вот Валентина научилась этому, потому что на старте тоже было это недовольство. Да. Ну что, друзья, мы завершаем, мы скажем наше объявление, да, 5 числа у нас внеплановый семинар, Уникальный напоминаю, внеплановый семинар, семинар связанный с... Ну, потребностью я бы так сказала потребность всех людей и на вас наших клиентов это те причины ментальные заболевания в частности к вида и я думаю что ну это эта тема важна всем да мы будем будете... говорить о том как перестать дрожать каждый день заболеть а быть здоровым да. и построить эту стратегию здоровья для себя для своей семьи Дальше, это у нас будет 5 числа, в субботу у нас наш обычный семинар, плановый. У нас завтра белая пятница, вы это знаете. Да, мы сделали мы любим пятницу. белый цвет, любим белый цвет, поэтому как-то черным белая не надо. Белая пятница, называть. это значит, у нас книги у есть нас некоторые книги. Со, со скидкой 50-100%. Еще раз, кто, не, кто кого нет в нашей группе, команда, да, Пожалуйста, в офис нас позвоните и мы вас запишем в группу. Там и все скидки от нас завтрашнего дня, точнее, не точнее завтрашнего дня, единственный завтрашний день. Книжка введение в генофизику 250 гривен, а завтра она будет 150. И ваше право на совершенное здоровье вместо 150 100. То есть мы в команду уже это сообщение сбросили. Mm -hmm. Ну, а вы знаете, на носу у нас практически уже многодневные семинары, mm -hmm. тоже темы интереснейшие, мы вас ждем. Ну, я думаю, еще в четверг, в следующий четверг мы еще об этом будем говорить. Ну, а вам желаем быть удовлетворенными. Знаете, я еще в конце... Как можно быть удовлетворенными? Люди, посмотрите, что делается на улице, что с долларом, что с тем, что с тем. А мы должны быть удовлетворены. Да. Знаете, мы были на семинаре в Одессе, и интереснейший такой был семинар, ну там мы выступали, не «Жизнь как чудо как», а «Анима», да? И вот одна женщина слушала нас, слушала, мы с Геннадием выступали, она в конце подходит и говорит, «Знаете, Наталья, а я вот недовольна». Вот, я говорю, ну прекрасно, смотрите, как мы продуктивно провели время. Я уже точно знаю ваш паттерн, вы недовольны. Вот. И как-то ее это так проняло серьезно, что практически я что увидела... Практически любой ситуации она недовольна. Да, что это, это ее система мышления. Конечно, она унаследована. И, и представляете, если человек постоянно недоволен, но ну, по сути, это отрава, которую постоянно... Прыскивает человек в свою кровь самостоятельно да по доброй воле по доброй воле Ужас. и только да и только и, и, понимаете это совсем совсем другая планета мышления, где ищешь это недовольство и не... и шприц передает своим детям по наследству да, на 3-4 поколения и да. Поэтому давайте будем искать то, что нам нравится, чем мы довольны, расширять, пользоваться этим прекрасным свойством разума, расширять то, на чем мы с вами фокусируемся. Давайте будем писать успехи наши. Радоваться нашим успехам, достижениям и вообще радоваться. Радоваться солнцу, темноте, радоваться дождю, снегу, радоваться мужу, жене, радоваться и одиночеству, если вы один, вообще радоваться себе, радоваться возможностям и так дальше. Вот это, я думаю, это то, что само по себе и доход вас повысит. И вообще Это во всех сферах жизни, да, да, и вы во всех сферах жизни получите то, что даже и не представляли раньше получить. Вот я сегодня нашел белый гриб, представляете, друзья, такой большой. Да, поехал на базар за молоком. Да, на обратной дороге за рулем. Нет Брест. и нет, нет и нет. Я не там был. Приезжает вот. и такой большой гриб. Вот, теперь буду сеять его на участке. Да. Ну хорошо, друзья, до свидания. Да, все, счастливенько вам, до свидания, будьте довольны. Будьте довольны.